У нас сегодня очень трудная испаримая тема, о которой многие церквы говорят церкви и спорят. И можно сказать и так, что уже пророчество эту тему открывает в таком виде, что люди могут ошибиться и пойти не на тот путь, который поставил нас Бог. И в сегодняшней теме будут открыты несколько картин из Духа Пророчества, но и объяснения через откровение такого замечательного, знающего хорошо Библию, Богданенкова. Я пыталась все это закрепить и как бы сделать понятным для нас. И считаю, что это одно из лучших объяснений которые бог может нам дать почему это так важно почему дьявол так пытается все изменить все испортить все это слово как бы затуманить может быть текст из маранафы нам поможет который титулирован остерегайтесь сатанинских посредников 1 Тимофея 4,1 сказано, что «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителя и учением бесовским». Мы не можем противостоять духам бесовским, если у нас нету крещения Святым Духом. Своим человеческим умом мы не противостоим лже-науке. Елена Вайт говорит здесь, о том, что после переживания 1844 года нашей церкви, которая организовалась, ей пришлось встретиться со всякого рода фанатизмом. Опыт прошлого повторится. Мы уже на конце дороги. И естественно, что Лукавый будет все пытаться сделать, чтобы истину осквернить. В будущем сатанинские заблуждения примут новую форму. Они предстанут привлекательными и приукрашенном виде. Божьему народу будут предложены ложные теории, прикрытые одеждой света. Таким путем сатана попытается оболстить, если возможно, и избранных. И он это делает. Обольщение будет повсеместным. Люди будут словно загипнотизированы. Люди будут порабощены пороками всех видов, подобными тем, которые существовали в допотопном мире. Возвеличивание природы вместо Бога, необузданное потворство человеческим страстям, подсказки нечестивых – все это сатана использует, чтобы добиться определенных целей, чтобы человек погиб, душа погибла. Он будет использовать господство одного ума над другим. Это лжи-пророки, лжи Христос, чтобы исполнить свои намерения. При его коварном влиянии люди будут внешне благочестивы, но имея действительно, не имея действительной связи с Богом, эта связь будет наигранной, и это самое печальное. Подобно Адаму и Эве, которые съели плод дерева, познания добра и зла, многие теперь питаются обманчивыми заблуждениями. И самая сложная и самая оспоримая тема сейчас – это три единства Божьи, которые мы сегодня попытаемся хоть немножко раскрыть. Приспешники сатаны облекают ложной теорией привлекательную форму подобно тому, как сатана в Едемском саду скрыл свою личину от наших прародителей, разговаривая с ними в облике змея. Он делает это до сих пор. Эти приспешники внушают людям то, что в действительности является пагубным заблуждением. Те, кто ясному Слову Божьему предпочитают пустые выдумки, поддадутся гипнотическому влиянию сатаны. К сожалению, это люди, которые не покрыты Святым Духом и праведностью Иисуса. Сатана неутомимо старается поймать все тех, кто имел полноту света. Он знает, что если ему удастся их обольстить, то они, находясь под его контролем, прикроют грех одеждой правды, своей правдой, и собьют многих с пути истинного. Я обращаюсь ко всем, остерегайтесь, так говорит пророк последнего времени, потому что сатана в виде ангела света приходит на каждое собрание христианских служителей и в каждую церковь, пытаясь привлечь верующих на свою сторону. Елена Ивайт была велено повторить народу Божьему предупреждение. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». Это Галатам 6 и 7. Мы сейчас вникнем в объяснение литураведа и богослова Богданенкова и попытаемся через это получить более конкретное понимание, как слово «троица» преподносится нам через откровение. Слово «троица» в Священном Писании не встречается. Соответственно, у некоторых христиан это слово вызывает поэтому сомнение – что оно не библейское, но используется в нашей культуре и богословии. Можем ли мы с этим согласиться? И как раз на это часто дьявольские поспешники обосновывают то, что Святой Дух не Личность. Можем ли мы с этим согласиться? Согласиться с таким мнением вряд ли возможно. И вот почему. Слово «троица» действительно в Библии нигде и никогда не встречается, как и много других слов. Слово «троица» появляется уже в богословии отцов. Писание было написано древними евреями, и Ветхий завет на древнеигрейском языке, также на древнеарамейском, а Новый завет на древнегреческом языке. Отсюда получаем разницу языковую. Но практически его писали все те, кто принадлежали иудеи, за исключением Иисуса Христа, нашего Спасителя. И вот их мировоззрение, их языковая личность, если говорить филологическим, лингвистическим термином и языком. Их лингвистическая терминология отличается от греков. Лингвистическая теология и терминология – это то, что использует человек, чем он выражает себя – кто создал науку? Греки. А разве до этого не было? Математики была. Не было астрономии? Была. Ведь египтяне строили сложнейшие сооружения, а вавилоняне тоже строили. Вавилоняне создали время, счет создали. Но это не наука. Это было некое знание, которое было использованное в то время. Но науку и научный аппарат Научное мышление создали греки, не евреи, не вавильоняне, не египтяне. Поэтому слово «троица» возникло, когда весть Евангелия внедрилась или пошла, или стала явной в античном мире, где преобладала греческая культура и греческая лингвистика, греческое мышление, но уже при Римской империи. И этот своеобразный перевод богословского языка евреев, израиля, юдеи она составлялась на язык науки греков. Это происходит уже в формулировкой христианских убеждений, где можно найти в Библии символ веры, где догмы, убеждения, вероисповедания, доктрины, где вы найдете четко сформулированное раз, два, три, четыре, один, два, три, четыре. Это не доктринальная книга, Библия, это история народа Божьего. Но если мы начинаем ее читать, изучать досконательно, пытаясь ее как-то сформулировать, раскрыть ее, увидеть там концепции, концептуализировать, то есть осмыслить ее, дать ей значение, то мы уже переходим на язык науки применяя совершенно другой язык, греческий. Появляются новые слова, новые формулировки, новые жанры, новые концепции. Это Библия, это история, которая рассказывает о взаимоотношениях с происходящим, о взаимоотношениях Бога с Его народом. А совершенно другой язык – это греческий, например – где бы мы в Библии вычитали такое: Давид шел не спеша, его русы, кудри легко развивались под дуновением ветра, и выступающий из-под кудрий кудрей нос, орлиной, ну и прочее, прочее, здесь можно нафантазировать, где бы мы это, нигде бы мы не это вычитали. За малым исключением, этот, ну, как Библия нам говорит, этот красив в лице и красив станом или выше от плечей своих. Так описываются братья Библии Давида. Вот и все, Исключение очень скудное. Евреи мыслят иначе. Там глагольное мышление. В действии не, пони... не... не номинативное мышление, а в существительных оно. В неких концептах совсем по-другому. Например, художественная литература немыслима на языке древнего Израиля. Греческий язык, он поэтический, он насыщенный. Да и поэти поэтически по своей лексической системе не, не сопоставим с еврейским, который очень скутный, конкретный, глагольный. У евреев иная поэзия. Где бы мы, или вы так найдете рифму, и поэтому, когда мы говорим о слове Троица, то слово и понятие Троица возникло в связи с переводом богословия Древнего Израиля и Иудеи на еврейское богословие, на еврейский язык. Взять еврейского богословия, если можно так вообще сказать и выразиться. На языке древних греков язык науки, язык концептуализации, он визуализированный был как еврейское богословие, но на язык науки, язык греков. Словарный запас еврейского языка во много раз меньше, чем в греческом языке. Но в греческом языке одно слово может иметь одно, но самое больше два. Но иногда несколько десятков значений, но не больше. А греки пытаются найти каждому проявлению смысл и свое слово. И каждой вещи, чтобы мы не путали тоже свое слово, чтобы оно показывало суть этой вещи. Поэтому это совершенно другой мир. Для этого нужно переводить не просто слово, а нужно переводить мировоззрение, концепцию, понятие содержание, если говорить на языке науки и на языке греков. Из-за концепта языка науки, поэтому в связи с этим и возникли, во-первых, идея Ветхого Завета, во-вторых, идея еврейской Библии, в-третьих, идея священного писания Израиля. Все они были переведены на язык науки, на греческий. И отсюда возникла новая терминология, в которой нет профанности, нет случайности. Там абсолютная объясненность. Но это многое меняет. Это требует другого подхода и другого мышления. И поэтому нельзя просто сказать, этого слова здесь нет. Поэтому это неправильно. Надо знать и понять смысл. Три единства легко распознаваемо в Священном Писании, если мы вникнем в него. И особенно в книге Откровения. Давайте прочитаем Откровение 1, 4 по 6 стих. «Иоанн, семи церквам, находившимся в Асии, благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от Духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и сделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Что мы здесь видим? Здесь типичное эпистолярное вступление – кто Иоанн, кому всем церквям, находящимся в Азии и приветствие, адресат и приветствие типичное вступление для любого письма в античном мире. Но само приветствие несколько необычное. Давайте вникнем в это. От кого приветствие? Здесь приветствие о троическом выражении, в троическом выражении, как бы отрек. От Первое – от того, который есть и был и идет. Во-вторых, от семи духов, находящихся пред престолом Его. И в-третьих, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный. Здесь одна личность, три приветствия, но одна личность. Одна, два и три. Предлог «от» трижды упоминается. Предлог «от» создает точно так же, как формула крещения, трижды упоминаемая через формулу «от», создает так же, как и при крещении именем Отца и Сына и Святого Духа, тот же смысл. В Евангелии от Матфея, крестив от имени Отца и Сына Святого Духа, если бы это были бы три личности, как бы мы читали тогда об этом? Трое отдельных богов или бы их персоны. То есть это было бы говорить «во имена». «Во имена Отца и Сына и Святого Духа». Но мы говорим «во имя» – единственное число. Таким образом, Отец и Сын и Святой Дух – разные личности, но единый Бог. Потом начали думать, как же это сформулировать, вот этот еврейский язык на греческую науку. Три единой. Как? Надо учесть, что это слова греческие. Слово непростое. Евреи никогда бы так не думали и не сказали. От того, кто есть и был и идет. Кто здесь? Здесь виден отец. Также в формуле существования три. Здесь опять три. Есть, был и идет. От слова существовать. То есть существует три. «Я, Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и идет. Вседержитель – это Отец». Древнегреческая «пантократор», «пантус» – это сущность всего. Любой переведет «пантократор» как «творец», «создатель». Это демократия, это власть, властный, владеющий всем. Это смысл этого. Этим словом «вседержитель» В книге Откровения называется только Отец. В четвертом и восьмом стихе нет Иисуса. И каждое из четырех животных имело по шести крыль вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая в свят-свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет. Первый это явно Отец. Это описание альфа и омега. Есть и был, есть и идет. Это попытка представить его вне времени. Во всем пространстве времени. Он не зависит от этого. Он вне времени. Он всегда, он есть сущий. Он от, открыл в исходе себя Моисею в горящем кусте. Он тот который есть всегда и был и будет всегда вне времени, альфа и омега. безначальный, не имеющий конца, также начало и конец совпадают. Это некое единое нерушимое действие. Иисус Христос – личность и Отец – личность, отдельно действующая личность, а не оба личности. В таком порядке семь духов – вряд ли могут быть некими безличностями, чем-то оно. Нет, в порядке между отца и сына уже личностный оборот. Все три, от кого идет приветствие, они все личности. Если я перечисляю людей сознательно, ну скажем, Достоевский, Александр Святевич Пушкин, Лермонтов, Лев Николаевич Торстой, Петр Иванович Тютчев и так дальше, что здесь? Тут простейшие выдержки личности. Всем будет ясно, что они одинаковые, едины по какому-то критерию. Здесь ясно, потому что они пересечаются и всем, как известные классические писатели. Так и здесь. Это перечень, который мы только читали в Откровении 1. Один по четыре. В эту классику не встраиваются, например, кто-то или что-то, что еще. Ну, например, сужие имена. Или совсем иное, как стул, стол, либо кресло. Или, или просто именно. Это ясно, что они туда не вписываются. Что тут не так? Небо не пристраивается, ибо третий лишний. Поэтому, когда перечисляются приветствия от трех личностей, то они по каким-то критериям всегда едины. Думаю, что это понятно так. Откровение написано языком символов. И семь духов – это как единственное упоминание цифровых символов. Просто это значение совершенства. Но цифры не имеют там своего букального значения. Семь – это не значит семь. И три – это не значит три. Хотя отец часто три обозначается. Но семь является выражением божественной полноты. И семь как раз, ну как бы в цифровном значении обозначается Святой Дух. Семь духов – это полнота Духа. Это и единство Духа. Давайте прочитаем Исайя 1,2. Чтобы больше понятно было. «И почит на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух видения и благочестия. Когда идет речь о корне Есеева, Тогда идет речь и о духе Есеева. Исайя 11.1 И произойдет отрасль от корня Есеева, И ведь произрастет от корня его. Глава 11.2 Читаем, сколько по почит на нем. сколько, Во-первых, Дух Господень, во-вторых, Дух премудрости. В-третьих, в -третьих, Дух разума. В-четвертых, Дух света. Пятое, Дух крепости. Шестое, Дух ведения. И седьмое, Дух благочестия. Благодарности, извините. Это семь духов. Опять а полнота. И это еще некая полнота характеристики духов. Плюс. Которые будут почитать наглядящим Спасителям от корня Исеева, сына Давидова. Дух в своей полноте, поэтому семь характеристик единого Духа. В послании семи церквам каждая из них будет заканчиваться типичной формулой. Откровение 2,7. «Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквам, побеждающим дам кушать от древа жизни» которые посреди рая Божия. Каждое послание заканчивается так же. А всего послания опять семь. Семь раз упоминается, что Дух говорит церквам. То есть это исти истина полноты, окончательная. Откровение 4,5. «И от престола исходили молнии, и громы, и глаза, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть – семь духов божих Откровение 5.6. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди страрцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь врагов и семь очей, которые суть – семь духов Божьих, посланных вовсю, Землю, восседающий на престоле Отец Вседержитель, и вокруг семь духов. Здесь полнота выражена через огненных горящих семь светильников. Они у престола с отцом, они с агнцем, они говорят церквам. Очень сложный спор был с отцами Средневековья о переводе насчет сына. Филиокве. Оттуда и тоже пришло это ложное, как бы, религиозное понимание истины об отце, сыне и святом духе. Что значит и от сына, перевод Филиокве, филикве, и от сына, то есть от святого духа, от Бога, отца и от сына, согласно Филиокве. Всех троих. Семь духом выражаются через семь светильников. Они у престола с отцом. Они также саганцы, они говорят церквям, они говорят отдельно. В этот момент шел очень сложный спор, который был между отцами насчет Филиокви и значения и отцына в переводе. Вопрос в том, от кого исходит дух. Мы верим, что дух сотрудничает с отцом полнота духа полнота духа у сына также и полнота духа обозначает цен церквей это определяет какой он он равносильный и отдельная личность но в же учение это выказывается как дух только сына от сына исходящий и это ложное явление исходит вот из этого спора средневековья оно оттуда взято лукавым. Мы видим три номинации Иисуса Христа, три наименования Иисуса Христа. Откровение 1.5. Он есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. И три действия Иисуса Христа выражением через его участие. Ему, возлюбившего нас, омывшему нас от грехов наших, кровью своею и соделавшему нас царями и священниками. Иоанн Еврей, мышление еврейское, то есть глагольное, пишет на греческом языке, в то же время делает ошибки грамматические, приветствие от Отца, а от Духа, от Сына, от трех личностей. Отец представлен, представлен в троическом времени как превосходящее прошлое, настоящее будущее, как и в ней его находящийся дух представлен в полноте через выражение цифры 7. Сын представлен в трех наименованиях, а трех в трех качествах и в трех действиях – 3-3-3. Как мы назовем это? Надо придумать для этого слова – для еврея не нужно этого думать, он это понимает, а для грека надо. Мир и благодать от три единого Бога, или иначе говоря, получается, что троица, три единства. В какой-то степени оправдать греков можно. Греки пытаются дать определен, определение тому, что знают и понимают евреи, но которые не выразили это в одном слове. Но знание греков и знание евреев – это разное. Он разный язык. Касательно статуса отца и сына. Это вообще-то метафора. Аллегория. Статус – это метафора и аллегория отец и сын. Они равные, Они оба Бог. Один Бог. Давайте одну метафору прослушаем, просмотрим. Книга Даниила. Суди, сели». И книги раскрылись. Раскрыли книги. А теперь подумайте, какие книги в 606-530 году до рождения Христа. Книг вообще не было еще. Книги были изобретены в конце первого века нашей эры, после Рождества Христова. Какие книги? Там были свитки, пергамент, бумаги. Александрийская библиотека также была устроена ромбами. Также и свитки там складывались в эти ромбы. Они книжные полки, как мы, мы представляем, привыкли думать. Сколько нужно было людей и пространства, чтобы завести дела на всех людей этого мира? Это сегодня у нас электронные книги, и все так сложено, упрощено. Это мы можем говорить как о метафоре. Какие книги на всех людей? Вряд ли Данил. Там это мог увидеть. Если ему показать записи электронные сегодняшнего дня, он бы обомлен. Книга здесь не буквальная книга. Хотя в нашем представлении возникает книга, в нашем воображении. Это семантический треугольник Огдена Ричардса опять. Предмет, слово, значение. Мы это изучали в одном из проповедей. Книга здесь метафора но не книга в буквальном ее смысле. Задача в следующих текстах – услышать прямую речь. Когда говорит отец, сын, они едины, но равны ли они? Давайте обдумаем сейчас это. Четвертая и пятая главы в книге Откровения. Нужно услышать там вот эту прямую речь, когда говорят в четвертой главе и восьмом стихе.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 Сына Иисуса Христа. 5.12. Которые говорили громким голосом, «Достоин агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, славу и благословение». Здесь славят сына. 5.13. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила» сидящему на престоле, и агнцу благословение и честь и слава, и держава во веки веков. Славят отца и славят сына. Они прославлены в равности. Они прославлены в равности и равны по своей природе. Отец и сын – это метафора. Они равны. Почему так важно сейчас это изучать? Потому что просеивание церкви как раз будет осуществлено через вот такие знания и такие познания и такие очень важные как бы столбы нашего вероисповедания. Просеивание церкви будет и через три единства, через понимание. Нет два единства, есть три единства. Это не событие какого-то отдаленного будущего, это событие, которое очень скоро, может быть, и сейчас, как лакмусовая бумажка, обнаружит, что же в действительности находится в сердце каждого человека, каждого верующего. Будет испытан каждый член церкви в отдельности. Сейчас очень многие спотыкнулись из-за этого триединства, приняли ложную обучение, и многие потеряли и ушли из нашей церкви, из церкви адвентистов 7 дня. Почему Бог разрешает ложные теории? Сердцу так больно. Тем не менее, Елена Вайт предостерегала нас, что сатана будет предлагать разные теории, лишь бы исказить истину. Свидетельство для церкви, том 6, страница 129. Почему? Всеможные, причудливые и ложные учения будут проповедоваться людьми, полагающими, что они обладают истиной. Избранные вести, книга 20, страница 25. Кто стремится навязать, наш, навязать нашему народу ложные теории и доктрины? Сатана действует через людей, уверенных, будто они имеют новые или дополнительные истины, или их оригинальное толкование. На самом деле они ангелы света. Тогда снова спросим, почему Бог позволяет ложным учениям и ересам проникать в наши ряды? Потому что Он преследует двоякую цель. Давайте узнаем, какую. Во-первых, позволяя ересам проникнуть в церковь, Бог призывает свой народ пробудиться. Пробудиться те, кто спят. На стульях. Бог пробудит свой народ и если другие средства не помогут, в среде церкви появятся ереси, которые просеют людей, отделяя зерна от плевелов. Я хочу сказать, что когда я прочитала лжо, лжеучение как раз о Твеединстве. Это заставило меня учиться, учиться, учиться. Прочитать все места, прочитать все основы нашего учения, всех наших проповедников, прочитать Елену учиться и просить Святого Духа, чтобы он объяснял. Так рождались эти откровения. Господь желает, чтобы истина была выдвинута на первый план. Я еще раз прочитаю. «Бог пробудит свой народ, если другие средства не помогут среде церкви, проявится ереси. Для чего? «Они просеют людей, отделяя зерна от плевела». Страшно, но эти люди потеряют вечность. «Разум людей необходимо пробудить. Всякая борьба, всякое искажение, всякое стремление ограничить, Свободу совести служит в руках Божьих средством пробуждения умов, которые иначе оставались бы в оцепенении правила счастливой жизни, страница 30, 33. Нам надо понять, где искажение, где все то, что на самом деле не основано на библейской истине. Нам нужен Святой Дух. Господь знает, что его народ не приготовлен к ожидающему его кризису. Страшные слова. Он понимает, если мы не пробудимся от нашей духовной дремоты, или дремы, или, я не знаю, как это произносить, и не будем прилежнее исследовать Библию, то не устоим во время испытаний, безусловно. Только закалившие свои, свой ум библейскими истинами устоят в последней великой борьбе. Великая борьба, страница 593-594. Поэтому Господь допускает Ереси и даже неуважение библейской истине, чтобы побудить нас изучать те истины, которые, по Его намерению, приготовят нас получению Божьей печати. А Божью печать не получат те, которые ошибаются в триединстве. Они не могут, потому что печатать нас будут как раз Святым Духом, который отдельная личность. А эта печать будет на нас, она останется в нас. Но эти люди потеряют ее, ибо у них ложное понимание. Смотрите комментарии Лены Вайт, АСД, Библии, комментарии, том 4, страница 1161. Прочитайте это сами. «Бог допускает ложные теории еще и с той целью, чтобы раскрыть действительный дух или позицию своего народа по его отношению к вероисповеданию». Люди, которые привыкли критиковать других, видеть везде плохое, которые не привыкли других, другим помогать, самопожертвовать, они легче всего примут ложные учения. Как правило, на ложные теории люди реагируют одной из двух крайностей. Первая заключается в том, что люди поверхностного ума принимают любую сенсационную идею за истину. Потому что через это они могут себя как бы... Возвысить. Когда происходит потрясение через проникновение ложных учений, эти поверхностные читатели, неутвержденные ни в чем, становятся похожими на зыбучий песок. Свидетельство для проповедников. 112 страница. Такие личности становятся уязвимыми. Их увлекают любые ветры ложных учений подобно тому, как вихрь уносит мякину стока. В свое время Павел предостерегал об этой опасности. Деяние 20.30. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы улечь учеников за собою. Разве мы не видели в прошлой нашей истории таких ложных учителей? Считайте историю церкви которые восставали среди нас, чтобы улечь членам церкви независимые движения. Например, Баллингер, посох пастыря, Бринсенут. А сейчас я слышала, что есть некие, э, пришедшие в нашей республики из других стран, и начали какое-то новое движение, где надо молиться только Богу, минуя Иисуса Христа. Это близко к этому что мы сейчас читаем. Елена Вайт говорит о них и о тех, кто последовал за ними, что это приведет их к погибели. Посмотрите «Избранные вести», второй том, 69-я страница. Разве не оправдалось ее высказывание о том, что каждый член или каждая группа, бросившая вызов организованной церкви, на самом деле придут к погибели? Эти люди бросили организованную церковь. Что говорит Дух Пророчества? Они придут к погибели. Разве сегодня не видят те из нас, кто в борьбе за независимость сражается против организованной церкви путем этого, куда ведет их курс? Другая крайность заключается в том, что многие, знающие истину, проявляют нехристианский дух, по отношению к собратьям, попавшим на крючок заблуждения. Они наполняют церковь сатанинской бранью и обвинениями и не стремятся исправлять таково в духе кротости. Галатам 6.1 Иисус любит этих братьев так же, как и других. Если они сохранят подобные отношения, значит, подорвут собственную веру. А без сильной крепкой веры ветер борьбы – и учений, возможно, и их унесет из церкви. Если будем избивать других, будем сами биты. В обоих случаях реакция людей открывает их истинную суть. Будем же терпеливы, позволяя кнуту ложных теорий оказывать, оказывать под руководством Святого Духа просеивающее влияние на церковь поскольку мы рассмотрели, какими могут быть ложные учения. Будем глубже изучать Писание и произведения Елены Вайт, дабы уяснить, что представляет собой Божья истина. Только тогда мы сможем со значением и сознанием дела бороться с заблуждениями, со значением любви Святого Духа. Но не станем враждовать, не будем оскорблять церкви заблудших наших братьев, чтобы тем самым не представить в ложном свете нашего терпеливого Господа. Я, читая это, обдумывала, что это очень жаль, если мы Иисуса Христа и Творца делаем как бы Дедом Морозом, который должен на наши все наши молитвы отвечать так, как мы желаем. На самом деле молитва истинного христиана – это ожидание, желание Бога. И если мы будем свое желание изъявлять, то какие же мы христиане? Подумайте, если мы на этой планете не справимся с тем, что мы будем абсолютно богобоязненными и будем вотворять в жизни все то, что говорит Бог, Будем стопроцентно послушными, как мы выдержим вечность. Ведь в течение вечности мы будем делать только то, что говорит Бог. Целую вечность нам надо подчиняться будет Отцу, Иисусу, и Святой Дух будет нас руководить. Как же мы это выдержим, если мы здесь, на этой маленькой земле, делаем только то и выживем только тогда, если делаем то, что нам нравится. Обдумайте это. Поэтому Бог дает, вынужден нам дать, ну, как бы сказать, испытания, болезни, тяжелые опыты, потери финансов, потери всего, чтобы мы пришли к вот этому абсолютному, стопроцентному подчинению. Остерегайтесь происков сатаны, остерегайтесь. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 1 Петра 5, 8, 9. «Пусть каждая душа будет на стороже. враг преследует вас, нас. Будьте бдительны, бодрствуйте неустанно, чтобы неожиданно не попасть в тщательно замаскированную и искусно расставленную сеть». Пусть беспечные и равнодушные остерегаются, чтобы день Господень не застал их врасплох. Многие, оставив путь смирения, вот о смирения, стопроцентное должно быть смирение, и сложив себя, Иго Христа, будут ходить странными путями. А Иисус говорит, возьмите свой крест на себя, у каждого свой крест. И его надо донести до конца и благодарить Бога за него. Ослепленные и обманутые, они оставят узкий путь, который ведет в град Божий, как жаль. Побеждающий должен бодрствовать. Сатана стремится отвлечь от Христа его последователей. Чем он отвлекает? Мирскими приманками. Я написала и просмотрела три перевода – английский, эстонский, русский. Вот это русский перевод самый как бы неточный. Земные приманки – это вообще-то мамона, значение мамоны. И мы сегодня об этом узнаем одну очень интересную историю. Заблуждениями. Заблуждения – это ну как бы ложные учения, это было бы более точное. Ложные учения. И предрассудками. А предрассудками здесь – это очень слабое слово. На самом деле перевод должен быть суеверия, потому что суеверия – как раз все ложные дьявольские учения и привычки. Недостаточно избегать явных опасностей и рискованных предприятий. Нам нужно пребывать в тесном единении со Христом, идя путем самоотречения и жертвы. Если я понимаю, что я не права, я скажу, так будет, как говорит Христос, так, как говорит Отец. Я выброшу все. Какая же это жертва, если я благодаря этому буду... С Иисусом вечно. Мы находимся на вражеской территории здесь. Изгнанный с неба сатана разъярен. Он старается захватить плен души, используя все искусные, замаскированные коварные приемы и всех, кто близко с нами. Если мы не будем постоянно на страже, то станем легкой добычей его бесчисленных обольщений. Наступили дни торжественного ожидания, это должны чувствовать все, верующие в истину для настоящего времени. Они должны жить, помня о наступлении Дня Божьего. Суды Божьи уже готовы посетить Землю, и нам нужно приготовиться к этому великому событию. Мы живем в особое время. Завершается срок нашего испытания, предназначенного для приготовления к будущей некленной жизни. У нас нет времени, чтобы тратить его на разного рода учения или на мирские и человеческие, как бы, для нас всякие суждения. Мы должны остерегаться поверхностного подхода к Слову Божьему, тем более от людей, которые его совсем не знают. Если все наши ваши стремления сосредоточены на истине, и приготовление к будущему, то мы и вы будете освящены истиной и подготовитесь и подготовимся к бессмертию. Каждый, кто исповедует истину, должен проделать основательную работу, пока мы не встанем перед престолом Божьим без пятна, без пророка или чего-либо подобного. Бог очистит нас и вас, если вы и мы, Покоримся, покоритесь процессу очищения. Да, это больно, но это наше спасение. Поскольку я много изучаю и веду вот это служение нового начала, и наш маленький завод, который тоже служит Господу, поэтому дьявол очень искушает людей рядом со мной. И моя, мои дочери, и моя младшая дочь, которая сейчас просто упала из-за этого натиска дьявольского. Я теперь все больше и больше понимаю, сделав вот эту проповедь, насколько дьявол меня через самых близких людей хочет снять с истинного пути. И я прошу Бога, Отца, и прошу Святого Духа, что Он укрепил бы меня, чтобы я осталась в истине. Изучая сегодняшнюю тему о Триединстве. Бог еще ночью дал такие удивительные вещи, которые я хотела бы приобщить к сегодняшней лекции. Такой маленький оттенок ложь Вавилона и ложная троица. То есть если есть библейское триединство, правильное триединство, то у дьявола всегда есть подделка, и это ложная троица. Наши враги – это тоже троица, но это троица лукавого. Это сатана, антихрист, антихрист, лжепророк. До окончания истории всего мира будет время, когда несвятая Троица будет стараться встать вместо Отца и Сына и Святого Духа. Она сейчас это старается сделать. Она упразднит правление Отца и Сына и Святого Духа и постараясь заменить их своей Троицей. Так же, как дьявол желает подделывать и подражать Богу и заменить Его, так политику дьявола и его теологию будут поддерживать уже пророки. Это было из времен до времен всегда так. Это такие религиозные личности, которые будут совершать ложные чудеса, ложные знамения и уводить даже, стараться увести даже избранных. Дьявол имеет также способность лечить людей, потому что использует духов посредниками. Будет много подделок, они уже есть, которыми лже-триединство будет стараться перенять власть и наш мир. Вавилон станет последним финансовым центром мира. И через предмет Франкфурта на Майне, где является центром формирования финансовой олигархии в Европе, я просто как красочно хочу представить, насколько серьезно это все и кто владеет этим миром на самом деле? Через чего? Во Франкфурте на Майне, где образуется финансовый центр Европы, там для этого выстроили через новых банков несколько лет назад огромные-огромные банковские здания. Он называется новым государственным хессенским банковским центром и расположен на улице Майн. Там выстроены все банки небоскребы. Этот регион называется Манхэттен. А вы знаете, что Манхэттен это центр торговли, торговли, мировой торговли. Он также в Нью-Йорке. И оно обозначает холмистый или малый остров, если перевести его. На входе этого огромного строения, если вы поедете в Франкфурт на Майн, и войдете в этот банк, вы сразу увидите картину размером 3 на 30 метров. На, на этом полотне изображен ад. И ее дорогу смостили и покрыли долларовыми купюрами. Она вся разложена долларовыми купюрами. Там красками изображены в виде портрета все семь смертельных грехов. Например, идолослужение, похоть разного вида. Все крутится вокруг денег. Там красками изображены и демоны. Одно из самых ужасающих оккультных полотен и картин, которые вообще можно увидеть. Оно отвратительное. Там изображен, изображена на самом деле весть. Если придешь сюда, то попадешь в ад единства и ложное триединство, оно правит через деньги. Дьявол считает деньги этого мира своими. И в последнее время, когда будет отнято у нас купля и продажа права, люди боятся, и многие, которые не, не будут запечатлены святым духом, из-за страха поддадутся этой власти. Здесь царит мамона, который направляет ват. У прилавка для обмена денег выставлены натуральные величины статуи, они из бронзы. И тот, кто меняет деньги в течение всего этого времени, находится среди этих статуй, которые изображают похоть нашего мира всякого разного вида. Сложные, неприятные, отвратительные изображения опустившихся людей, которые отдали себя под власть греха и похоти. Например, Напоминается а один очень красостный, большой, тучный, ноги абсолютно голый мужчина, чья шея вся в складках жира, и у него очень презирающая улыбка. Он как бы смотрит на всех сверху вниз и смеется над людьми. Стоя там, подумаешь, что сам станешь таким же. Миру все это принимается как бы шуткой, но на самом же деле это... Жутковатое представление, приносящее ужас в душу. Это предупреждение о преклонении перед маммоной, маммоной. И что будет с этим человеком? Здесь сердце немецкого банковского мира. Это сердце вавилонской системы, если так сказать, которая падет и откуда нас вызывает Бог. Но для этого надо быть смиренным, под властью Бога, запечатленным Святым Духом и сильным духом. Когда мы в нужде, мы боимся, что не справимся во время лишения нас всех средств, и поэтому преклоняемся перед этой системой. Но Бог уверяет нас другом, что будет нас сам снабжать во время нужды, когда мы будем верными Ему. Библейское обетование во время нужды – Сколько, возможно, я их всех запечатлила здесь. Их довольно-таки много. А Аввакум 3, 17, 18. «Хотя бы не рассела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не, не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Я вчера смотрела свидетельства китайских христиан, которые пели при нужде. У них не было пищи, у них не было денег. Их угнетали, их ловила полиция, их водворяли в тюрьмы. Они пели песнь любви Агнцу Божьему, который спас их. Они радовались, плакали. Мне было стыдно за себя и за свою душу, смотря на это. Мы здесь живем, имея все – но это все, может быть, затуманило, и мы не видим за этим живого Иисуса. Псалом 22.1. «Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 32.18.19. «Вот око Господня над боящимся Его и уповающими нам милость Его, что Он, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Эти китайские миссионеры, христианы, они отдавали свою жизнь за Христа и делали это радостно. Там свидетельствовал один юный юноша, который был во из-за того, он был сирота, во дворен, в тюрьму, потому что не отказался от Иисуса. Он сидел там несколько лет. И когда он вышел, подпольная церковь его нашла и взяла в свое лодо. Но он не отказался от Иисуса. Понимаете, какая сила веры. Иезекиил 36, 29, 30. «И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревьях, и произведение полей, чтобы вперед не терпеть вам подошения от орода из-за голода». Верим ли мы этому? Захария 10.1. Просите у Господа дождя во время благо... благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь. Каждому злак на поле. Псалом 106.9. Ибо удовлетворил он душу жаждущую и душу голодную наполнил усладою. Но помните, что все эти обетования даны верным. Смиренным, сильным духом. От Матфея 4,4. Он же сказал ему в ответ. «Не хлебом единым одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Псалом 6,19. «Не будут они постыжены во время лютое, и в дни голода будут сыты». Запомните это. Исайя 41,17. «Бедные нищие ищут воды, и нет ее». Язык их сохнет от жажды, я, Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их. Псалом 9:19 Ибо не всегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Исаия 14:30 Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а Твой корень. «Уморю голодом, и Он убьет остаток Твой, то есть тех, которые неверны. Псалом 37:10 Обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Иов 5:15:16 Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. У меня есть список этих бедных, которые сейчас борются на войне, те, которые сейчас в Украине. И я, когда приношу Господу весь их список, теперь еще присоединяю вот эти обетования, чтобы голод не уморял их, и напоминаю Богу, чтобы Он кормил их. Псалом 112, это все, которые из Волчанска. Псалом 112, 7. «Из праха поднимает бедного, избрение воз, возвышает нищего». Псалом 101, 18. «Презрит на молиту беспомощных и не презрит моления их». Послание Якова 2.5. «Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою?» и наследниками царствия, которое он обещал любящим его. Когда я была 90... в 1996 или 2007 году на ОСИ большой конф... конвенции, и я просила помощи для нашей маленькой эстонской предприятия и санатория, меня отказали в нем, но мне дал человек послание Якова 2.5. И сказал, как бы, послушайте, братья мои, Эстер, ты возлюбленная, ты бедна, но бедных из мира избрал Бог быть богатыми веру и наследниками царствия, которые Он обещал любящим Его. И на этом обетовании я все время оставалась, хотя не было помощи, но был Бог. И все равно построили, и все равно построили. И Бог все равно сделал свое дело, и, и построили и завод, и санаторий на этих обетованиях. От Луки 16, 25. Ну, Авраам сказал, Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей. То есть те, которые желают в этой жизни широко и удобно жить, они тут все и получат, но не в другой. А Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Ереминия 20, 13. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодея. Иоанна 16, но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Это теперь будут уже стихи, которые мы сегодня приобщили к этой первой проповеди о Святом Духе, о Триединстве. Это чтобы мы, это наши, как бы сказать, столпы, нашего адвентистского уверования о Треединстве и о значении Святого Духа. В этом тексте Иисус заявляет, что Святой Дух – это Божественная Личность, называя Духа Он, а не Это. Следующий стих, Иоанна 16, 8. «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде о суде». Здесь Дух Святой обличает нас о грехе, значит, Он – Личность. Отдельная личность, которая знает о нас все. Которая знает, что в нашей душе он обличает нас. Матвея 28, 19, 20. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Здесь Святой Дух – это часть Божества, Здесь как раз и видно, что она часть Троицы. Ифигеням 4:30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Сначала надо этот Святой Дух вообще заполучить, быть крещенными им, быть чистым сердцем, быть действительно верующим и поколебимым, чтобы мы были запечатлены. запечатлены. Мы можем оскорбить Святого Духа, а это значит, он личность. Он имеет свое соображение, умеет грусть. И мы можем его оскорбить, его достоинство. Бытие 6.3. «И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Святой Дух сражается с нами»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 Святой Дух ходатайствует за нас. Это значит, Он – Личность. Когда я опираюсь на этот стих, иногда я сама не понимаю, Святой Дух находит на меня, и я начинаю, ну как бы, воздыхать, сама этого не понимая. И тогда я понимаю, что Святой Дух на самом деле через мои уста делает эту молитву. Вильям 8, 27. Испыта, испытующий же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Видите? Святой Дух, как Личность, ходатайству за святых по воле Божией. И значит, а здесь сказано, что у Духа есть мысли, а мысли могут быть только у личности. Римлянам 8:16 «Все самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Дух свидетельствует, что мы дети Божьи. То есть Дух, Святой Дух, отдельная личность, говорит с нами, с личностью, с нашим Духом и удостоверивает нас, свидетельствует нам, что мы дети Божьи. Или наоборот. Галатам 5, 22, 26. «Плод же Духа – любовь, радость, мир».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 Это Святой Дух. Дух Святой, он производит плоды в жизни нашей. И если мы этих плодов не видим, но здесь будет еще и новые у нас проповеди о крещении Святым Духом, харизматические дары и все остальное, это надо все прослушать. Из Езекииль 26-27. Что здесь сказано? «И дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам»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 есть такие же, как бы сказать, такая же сила. Она равна с Богом Всевышним, с Иисусом. И Святой Дух, Творец, он также присутствовал при творении этого мира. Он имеет преобразовающуюся силу. Бытие 1-2. Дух сочувствовал с Отцом и Сыном. Прочитайте в сотворении мира, и будет сочувствовать и в его воссоздании. Он сочувствует. Земля же была безвозна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Значит, не сочувствовал, соучаствовал. Извините, соучаствовал. Он то же самое делал, что и Творец. Тут очень явно сказано, значит, он личность отдельная. Римлянам 8:11 если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший, воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в нас. Нам не следует бояться смерти, потому что Иисус силой Духа Святого воскресит своих верных. Как был воскресен Лазарь? Тоже силой Святого Духа. Это Он имеет силу воскрешения. Это Он, это Его работа. Иоанна 16, 13, 14. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорит, будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня» потому что от моего возьмет и возвестит вам. Что здесь сказано? Дух Святой наставляет нас на всякую истину. Он – личность. Он имеет разум. Он имеет умение. Он имеет силу. Он наставляет нас на всю истину. Иоанна 14, 26. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое» научит вас всему и наполнит вам все, что я говорил вам. Он поштет во имя Мое, и это разные личности. А посмотрите предыдущим, Иоанна 16, придет Он, то есть ни оно, ни Он не заменитель, Он. Это говорится, что это Личность. Дух Святой это Учитель Божий, они едины, они едины во всем, они Он Бог. И, и Дух Святой Бог. И я не единый во своих намерениях. Матфея 12, 31-32. Что здесь сказано? «Посему, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, проститься ему». Видите, мы можем про Иисуса сказать, но про Святого Духа не можем. Проститься ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не проститься ему ни в семь веке, ни в будущем. Что это обозначает? Полное и постоянное отвержение, убеждающий, обращающий, наставляющей силы Святого Духа, означает совершение непростительного греха. Если Святой Дух нам сегодня зауверяет, что он отдельная и раздельная личность, что он ходит в реединство, то если мы не, не, не поддадимся, не смиримся этому, не примем это в наше сердце, что с нами будет? Это будет непростительный грех. Римлянам 8,14. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Это, дозволяя Духу Святому руководить нами, мы становимся сыновьями и дочерьми Божьими». Если мы Святого Духа не имеем, если мы Его не признаем, кто мы тогда? Мы не сыны Божии и не дочери Божьи. Сегодня ночью у меня пришла еще такая мысль, когда я изучала это все. Когда Иисус пришел на эту землю и родился через Марию, Его надо было крестить в Иордане. Крестил Его Иоанн Креститель. И на Него нашел голубь. Это говорит уже о том, что он для своей работы нуждался в помощи Святого Духа, силы. Он сам ничего не мог делать. Три единства. Отец дал Святого Духа, Святой Дух нашел на Иисуса, и через это делались чудеса, помощь миру. И еще такая мысль пришла. Ведь родился зачато, зачат Христос был в Марии через Святой Дух. Если бы Святой Дух был только лишь Духом Иисуса Христа, как бы его его как бы, продолжение, то тогда мы получаем, что Иисус Христос сам себя зачал. Это невозможно. Это неправильно. Это сделал Святой Дух, зачав Марию, и родился Иисус Христос. Все отдельные личности. Чтобы мы еще поверили, что Бог все может, и Он нас накормит. Бог опять дал еще близко к ночи такую историю припомнить. Это случилось в Австралии. Бог кормит в пустыне рыбами своих. На севере Австралии, в небольшом городке, произошел феномен. Это небольшой город на севере Австралии, который находится в пустыне. 800 километров от какой-либо воды. Над этим городом внезапно появилось облако. Там иногда бывают сезонные дожди, но это облако проливалось не каплями дождя, а рыбой. Рыба падала с неба, она падала по всей территории пустыни. Некоторые из рыб были заморожены, а другие живые. Они сильно шлепали о землю, удивляя людей. Ученые метеорологической службы объяснили эту причину. В той местности нет рек, нет береговой линии, нет воды на протяжении 800 километров от этого пустынного австралийского города. Метеорологи предполагали, что торнадо или смерч прошел над водой и затянул рыбу в поток воздуха. Рыба попала в атмосферу, Настолько высоко, что даже замерзла в облаках. Ветер начал гнать облака на 800 километров глубь пустыни. Достаточно прогревшись над пустыней, рыба начала таять и падать с неба. Некоторые рыбы каким-то образом выжили, непонятно. Окунь, это был окунь, который падал с неба. Люди собирали рыбу 7 дней. Видите, опять 7 Семь дней собирали рыбу. Семь это число полноты, полноценности. Столько ее было. Рыба была везде посреди пустыни. Если Бог решит вам послать урожай, то не важно, где вы или мы находимся или находитесь. Не важно, что нет удочки, нет лодки. Если Бог решил что пришло наше время и нас надо накормить, то он знает, как прислать дождь рыб прямо в нашу пустыню. У берега рыболовы не смогли поймать столько рыбы, сколько поймали в пустыне. Эту историю можно еще объяснить и символически, что Бог нам через это говорит. Рыба – это люди, нуждающиеся в спасении. Это неверующего мира этого. Церковь – это рыболовы. Евангелисты – это рыболовы. Дающие весть – это рыболовы, которые собирают рыбу и ловят ее для того, чтобы дать ей вечное соединение с нашим Богом. Через водительство святого духа можно через весть последнего времени собрать огромный урожай и даже в пустыне, и для Бога. Пустыня – это современный мир без Бога. Это современный Вавилон, откуда нас Бог вызывает. Аминь.